Приветствую вас на своем канале Kirman Бай. В этом видео я собрал очередную подборку номер два с уникальными товарами для автомобиля Audi 80 B4. Можно сказать не уникальными товарами, а уникальными запчастями к автомобилю Audi 80 B4, которые мы нашли на китайском сайте AliExpress. Ну и первый наш товар это бачок омывателя, стоит 30 долларов, вот такой вот уникальный, можно сказать, товар, уникальный потому, что эти товары как бы подходят к автомобилям немецким, а продаются они на китайском сайте, прикольном даже сайте Алиэкспресс. Вот следующий у нас такой, так, вентилятор отопления. Это такой не, не вентилятор, это для вентилятора. Написано, что он подходит даже к посаду. Не знаю, к Passat B3 типа, на самом деле, подходит или нет. Кстати, пишите комментарии и, если что, поправляйте меня, если я что-то говорю не так. Дальше у нас следующие товары уникальные. Это термостат. Так, подходит у нас для Audi 80 написано. Я думаю, он подойдет и к посаду B3. Ну и так дальше джет и тому подобное, цена доступная, можно покупать. Вот дальше у нас уникальная крышечка, закрывающая бак, топливный бак, то есть с ключами. Я считаю, что это уникальный товар и также доступная цена, можно заказывать на сайте Алиэкспресс, тем более это вещь новая. Дальше у нас идет сцепление диск. Зубчатая муфта, запчасти для Audi 80. Ну, в принципе, размеры указаны. Если кто знает свои размеры этих дисков, то можно, в принципе, заказать. Но только что у нас цена дороговата. Дороговато. Дальше у нас опять идет регулятор. Подходит регулятор напряжения на печку, я так понимаю. Но увидите, он, по-моему, отличается. И фишки не те. Я думаю, точно он подойдет на. Audi 80. Дальше. Это уникальный товар. Опять же, мое мнение. Не знаю. Пишите свои мнения в комментариях. Может, вы думаете совсем по-другому. Это карбюратор. Подходит. Написано. Так. Volkswagen, Jetta, Golf, Audi 80. Уникальный товар, который можно заказать на сайте AliExpress. Следующий у нас динамический указатель поворота. Светодиодный фонарь. Короче, тут не светодиодный фонарь, а приспособление устройство наверное лучше назвать к этому фонарю и он я так понимаю как-то моргает не так как обычный фонарь и я думаю в умелых ручках это все можно подключить и к обычной audi 80 следующий у нас аварийный сигнал сигнальный выключатель то есть у нас опять же они часто я думаю ломаются и опять же можно заказать на этом сайте следующий у нас клапан ЕГР для Audi 80B4 подходит без проблем. Так, 1.9TD, то есть турбодизель, только подходит. 11 долларов 49 центов и такая же доставка. Так, с какими-то прокладочками, в принципе, я не знаю. У меня такого клапана есть. Если он такой дешевый, здесь можно ли заказывать, пишите... Оставляйте свои комментарии под этим видео обязательно, чтобы другие тоже знали, не только я. Так, дальше у нас такой переходник, соединительный для шланга радиатора. Очень, кстати, ломаются ушки, выгибаются, и эту вещь можно опять же приобрести на данном сайте. Такое не запчасть, а нужная вещь, наверное, лучше так назвать. Стоит 2 доллара, 6, 6, 6 центов это такая трапочная изолента следующий у нас товар алюминиевый радиатор который подходит и на пассат подождите не на пассат на audi 80 b4 он подходит написано так ставим чинок. конечно же этот радиатор стоит больших денег и доставка очень крутая Наверное, очень крутые. Ну вот, конечно же, новые радиаторы, неужели они у нас столько же стоят? Я, в принципе, не знаю. Все, кто знает, подсказывайте. Следующий ⁇ это типа тюнинг Отражающая такая короткая лента, которая клеится на дверки вашего автомобиля. Чтобы, если, например, вы вылазите в чем темное время со своего авто, чтобы другой, например, встречный автомобиль не врезался и не открыл вашу дверь в обратную сторону. Вот для этого нужны те наклеечки. Дальше у нас рычаг сцепления. Написано новый. Для Audi 80, 100, 90, A4, A6. Ну вот такая вещь, можно сказать, и ненужная. Но дело в том, что я считаю, что эта вещь уникальная. Опять же, потому что она находится на сайте AliExpress. Следующий у нас товар это мастер цилиндра сцепления. Так, это главный цилиндр, я так понимаю, стоит 19 долларов. Подходит, опять же, не только на Audi 80b4, но и остальные b3. Там и все так далее. И так далее, да. Так, следующий у нас опять ведомый цилиндр сцепления. То, то есть, уже немножко другой, почему-то другая цена. Следующий у нас это датчик расхода воздуха для Audi. Passat, Audi. А, так audi 6 c4 стоимость обалденная я не знаю проще наверное, бушный найти это факт не на самом деле стоит ли данный, данный датчик таких денег обязательно напишите в комментарии мне саму если честно интересно если кто конечно знает модуль топливного насоса 21 доллар 11 доставка но это полностью в сборе с колбы я думаю это нормально так, а вот следующий товар, это интересный товар. Мне самому интересно, подойдет ли такой сканер на Audi 80 B4. Вот реально интересно, подойдет или нет. Потому что на B3 вот такие вещи подходят. Я сам лично сканировал. И вот такой переходник я покупал тоже к посаду B3 и сканируется на УРА. Это считается самый лучший, кстати, сканер, самый лучший сканер для немецких автомобилей. Вот только мне интересно, подойдет ли к Audi 80 B4. У нас же видео про Audi 80 B4 и про уникальные запчасти к данному автомобилю. Ну и следующий у нас товар, это патрон воздушный, автомобильный, стоит полтора доллара, заговариваюсь уже, с резьбой есть. Можно найти, конечно, без резьбы. Одевать можно на шланг. Ну и этот, я думаю, в умелых ручках можно приспособить для шланга. Обжать хомутом и все дела. Дальше у нас уникальнейший товар. Это машинка детская. Лучше назвать, наверное, не детская, а маленькая. Или еще лучше коллекционная. Потому что стоимость ее блин ну, очень хорошая. Это, естественно, она новая. Такая мини-машинка, мини аудио 80 80B4. Вот видите, все зеркала, все, все, как в настоящем автомобиле. Даже обогревы на стеклах есть. Обогревы на стеклах, ручки, видите, да? Крышечка, бака, спойлер. Вот эти значки все Audi, бампер, труба выхлопная. Даже открывать багажик задний тоже есть. Ну, вы как видите, конечно, детям жалко будет такую машинку покупать, тем более за такие деньги, чтобы они ее изуродовали как-то, наверное, да, все-таки дети. Вот даже есть люк, ну, это, как вы сами видите, это уникальная машинка. Это реально можно покупать для коллекционера, отражатели вот как вы видите, все присутствует. Audi 80, она все как отполирована, ну как живая, да? Как настоящий взрослый автомобиль, садись, доесть, да? На картинке, все, литье, как в оригинала, со значками, все лейбочки, все ручки, ну, ну реально машина, садись, доесть. Вот, в принципе, и все, вы были на канале Кирменбай, заходите на наш канал. На нашем канале вы найдете видео обзоры такие не только про автомобили, но в основном у нас, конечно, автомобили, но и можно про компьютеры, мобильные телефоны и все такое, всякое интересное. Так что подписывайтесь обязательно, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать дальнейшие видео, такие ролики. Ну и естественно, если вам не сложно, поставьте лайк. Это очень важно для нашего канала. Подпишитесь чтобы могли бы посмотреть данное видео и другие ваши, к примеру, друзья или родственники. В принципе, и все. Так что всем всего хорошего. Пока-пока.